апрель работает примерно наверное 15 лет. Мы занимаемся детьми, помогаем детям. В центре внимания нашего фонда находится ребенок, который оказался в беде. Начинали с того же с чего начинают все благотворительные организации современности. это сбор вещей, подарки поездки куда-то далеко, какие-то мероприятия на территории учреждений. Со временем стало очевидно, что ни подарки, ни вещи, никак реальность ребенка не меняют, тем более не меняют его будущее, и что детям в детских учреждениях нужна несколько другая помощь. Сейчас мы в основном вкладываемся в развитие образования конкретного ребенка, то есть исходим из его запросов. Ребенку в детском доме довольно трудно обычно дается школьная программа, поэтому мы приглашаем репетиторов, которые имеют опыт работы с детьми, которые вот, имеют опыт сиротства. И дети занимаются индивидуально или в группах по конкретным школьным предметам. Также мы организуем различные мероприятия на территории Санкт-Петербурга, куда приглашаем группы из отдаленных детских домов, чтобы они посмотрели Санкт-Петербург, ознакомились с какой-то другой жизнью, поскольку в бюджетах учреждений не заложено. Деньги на какое-то культурно-развлекательное времяпрепровождение. Мы поняли, откуда дети попадают в детские дома, попадают они из семей в сложной жизненной ситуации. И лучше бы им, конечно, в детские дома не попадать, а сохранить кровную семью. Таким образом, у нас родился проект профилактики социального сиротства под условным названием «Помощь по адресу». В рамках этого проекта наши специалисты оказывают разнообразную помощь людям, которые попали в ну, в беду или какой-то, у них затяжной какой-то кризис. Как правило, это неполные семьи, воспитывающие там одного и более детей. Многие из них проживают тоже не в черте города, а в деревнях, поселках, где есть определенные объективные трудности с работой. Такие семьи получают от нас как материальную помощь в виде продуктов, предметов первой необходимости. И параллельно мы пытаемся помогать восполнять какие-то дефицит чего-то вот, для каждого конкретного ребенка. Например, была семья мигрантов из Таджикистана, которые приехали когда-то и уже дети родились здесь и не знали иного языка. То есть вот мальчик, там, 18 лет, он никакой другой страны не знает, языка не знает, но он здесь нелегал. И вот такими трудными очень дорогами с помощью нашего юриста, с помощью специалистов по социальной работе мы смогли эту семью помочь ей в легализации. Мы находимся в штаб-квартире нашего фонда на улице Некрасова. В этой квартире проходят все самые интересные мероприятия для наших подшефных. Здесь проходят групповые занятия для детей из приемных семей или для детей из семей в трудной жизненной ситуации. Помещение используется как место встречи для детей из отдаленных населенных пунктов. Такие группы приезжают на каникулы, на выходные, не живут здесь. Здесь они организуют свой быт, здесь проходят для них разнообразные творческие мероприятия. Мы очень рады, что у нас есть такое помещение, где ребята могут проживать вместе с нами и еще много всего интересного делать. У нас есть спальни. Они используются не только для сна, но еще и для игр. Есть у нас вторая спальня, называемая голубая. Всего мы можем принимать группы порядка 15 человек. Здесь мы проводим все групповые встречи, вместе, вместе принимаем пищу, играем. Это наше офисное помещение. Оно небольшое, но и нас тоже немного. Да, в фонде сейчас работают 5 человек, в общем-то, нам хватает места. И наша кухня, на которой тоже обычно всегда шумно и весело. Здесь проходят кулинарные мастер-классы для ребят. Мы специально сделали такой дизайн вот, с выдвигающимся столом, чтобы мы все могли вокруг него стоять и вместе что-то делать. Мы привлекаем средства, волонтеров, специалистов, проводим какие-то программы выходного дня, каникулярные программы. Вот у нас сейчас стартовал проект под названием «Выходи» когда дети каждый выходной могут приходить вот сюда, на улицу Некрасова, в эту квартиру, где проходят либо творческие мастер-классы, либо психологические тренинги. Также происходит выход в город, музеи, театры, разнообразные интересные учреждения открывают двери для наших подшефных, и дети узнают другой мир. У них появляются какие-то новые мечты, новые представления о жизни. Есть, например, такой уникальный прямой проект, который мы реализуем летом в Бобровском детском доме для детей-инвалидов. Уже несколько лет подряд состоялся лагерь палаточный, куда приезжали волонтеры из разных мест. И вместе с ними там находились дети из обычного детского дома, подростки от 14 и старше, которые расположены в этом же районе. И вот подростки вместе со взрослыми волонтерили в детском доме для детей инвалидов, помогали как бы более слабым детям на прогулках, играли, давали им какое-то человеческое тепло, общение, то, чего эти дети лишены. Мы надеемся, что это им поможет в дальнейшем как-то стать сильнее, более эмпатичнее, добрее и вступать в более позитивную коммуникацию, чем мы обычно ждем от детей. С трудным прошлым. Мы считаем своей миссией создание условий для полноценной жизни и развития от каждому ребенку, независимо от той ситуации, в которой он находится. Этим мы занимаем. Конечно, нам всегда нужна финансовая помощь для поддержки наших проектов. Для чего нам нужны деньги? Для того, чтобы специалисты могли помочь детям сохранить кровную семью или приемную семью, потому что количество вторичных отказов, оно тоже ну, как бы неприятное на данном этапе. Есть, конечно, у нас несколько партнеров среди коммерческих организаций, мы регулярно подаем заявки на гранты. В основном финансирование осуществляется за счет частных лиц, то есть мы активно привлекаем пожертвования через социальные сети, через сайты, люди нам доверяют, репутация у нас хорошая, нам жертвуют кто сколько может, как говорится. Вот на эти деньги, из этих денег складывается вот этот вот бюджет нашего фонда.